Что делать в таком случае? А, у вас на вас бремя, на вас огромное бремя, и вы хотите от него освободиться. Это занятия детьми, занятия готовкой, занятия еще чем-то. Помните, я говорил, что ответственность нужно переложить. Поэтому сделайте так, чтобы переложить всю ответственность, которая у вас есть, на кого-то. То есть с детьми пусть няни занимаются, муж оплачивает старайтесь чтобы дети сами себя обслуживали а вам чем нужно заниматься сегодня я ответил на вопрос вы должны заниматься собой как можно больше массажи губы намазывайтесь маслами приседайте сбросьте вес начните заниматься здоровым образом жизни помните что самое важное для мужчины это интим с его женщиной даже если вам интим не нужен знаете мужчина убегает от женщины если он не получает интим как обычно